Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу представиться. Меня зовут Шатрова Елена Геннадьевна. Я хочу оставить отзыв о прохождении курса Европейской Академии Предпринимательства, курса от Антона и Дарьи, который я прошла в мае месяце этого года. Немножечко о себе. Я работаю в недвижимости. Уже 1 августа этого года будет как 12 лет. Я работала 10 лет, непосредственно сидя в офисе в агентстве. Два года я сейчас работаю по рекомендации своих друзей. В принципе, работа я довольно, считаю себя опытным риэлтором. Но, тем не менее, я решила воспользоваться майскими, пока пойдет пандемия, э, да, от При некотором недоверии к этой программе все-таки я решила к ней присоединиться. Хочу сказать заранее, два года я бесплатно, на бесплатных курсах от Дарьи и Антона. Мне понравилось, очень много интересного там узнавала, но, как оказалось, это только часть, выдержка, выжимки из основного курса. Мне это было полезно тогда. И основная мысль, за которую я ухватилась, это их мысль создать новое поколение современных риэлторов. Если учитывать, что Дарья получила и получает хороший опыт в Америке, где развита система риэлторства, то этим надо пользоваться. Хочу сказать сразу, да, приступила с энтузиазмом, приступила с большим желанием учиться, получить знания. И сразу как бы срезалась на второй неделе курса, когда шло создание сайта, когда шла рекламная кампания, установка на рекламную кампанию, конечно, все это у меня, это, это работа сутками, понимание, недопонимание, получение, неполучение, это стоит нервов, это стоит всего, что можно, и здоровье в том числе. Тем не менее, все получилось, сайт я создала, на... сразу скажу, что у меня сайт по вторичному жилью, чтобы дальше не было вопросов лишних, у меня не возникало создала, долго устанавливала, устаканивала рекламную кампанию, долго со слезами, со всеми, это достаточно много эмоций. Получилось, получилось, все отправила, сижу, так скажем, жду что-то, не знаю чего. Помните, что я говорила о каком-то недоверии. Первые две заявки на сайт, на почту я получила, сидя, уже припарковалась у дома в машине, сидя в машине, и там же я обомлела, потому что я растеряла, что делать дальше. Несмотря на большой опыт, пришли заявки, что делать дальше. Я еле дошла до дома, тут же открываю скрипты Дарьи, прочитала первую чистоту, Тупо технически по скрипту первого звонка на вторичку прочитала, получила отзывы, получила информацию, все подчинялись моему, успокоила, сделала второй. Все это шло на основании обучения. Конечно, очень хотелось, очень получилось. Сейчас я получаю по 2, по 5 заявок. Сразу скажу, 5 для меня это много, я не успеваю обрабатывать. Две, 3 мне достаточно для работы там на день. И сразу скажу еще один момент. Говорила про второй, вторую неделю техническую неделю создания сайта тяжелая, но очень полезные еще дарины. Та первая, третья, четвертая очень полезная здесь общение на навыки общения с клиентами. И не поверите, я была не, не самым последним агентом все эти 10 лет, но все это проходило изначально, все это очень полезно. Весь курс очень полезен. На данный момент у меня работает оптимально работает рекламная кампания. Настрадавшись, я этого добилась. Сейчас я по вторичному жилью. Сейчас я заканчиваю делать сайт по первичному жилью, прохожу обучение в Энмаркете Санкт-Петербурга чтобы более успешный быть и там и там, кстати, очень полезный курс, полезно будет и вторичникам его пройти. Вот, поэтому все, что не делается, все все великолепно и Всем рекомендую пройти этот курс, даже таким же сомневающимся, как я. Я очень желаю, очень желаю обмениваемся мы с коллегой из Санкт-Петербурга. Она тоже в моем возрасте и тоже совершенно в шоке, что сидя дома можно получать заявки. И все зависит от того, как ты обрабатываешь их. Весь результат от того, насколько ты успешный риэлтор. Спасибо большое. Рекомендую всем. Эти курсы. Спасибо. До свидания.